Как вы уже поняли из названия этого ролика, мы поговорим о новой жизни такой настройки, как автотаргетинг. Что же такое автотаргетинг? Это дополнительный тип таргетинга в Яндекс.Директ, который доступен в сетях и на поиске. Особенностью данного типа таргетинга является то, что он позволяет запустить компании без проработки семантического ядра, либо дополнительно расширить охват, если, как кажется, расти уже некуда. Другими словами, автотаргетинг позволяет получить дополнительный целевой трафик благодаря показам аудитории, которые сложно охватить с помощью ключевых фраз. Как же он находит дополнительные запросы для показа объявлений? Система анализирует информацию в объявлении на посадочной странице и определяет, соответствует ли объявление запросу, интересам пользователя или тематике площадки. Таким образом, пользователи, которых система посчитала релевантными для показа объявления, видят те самые объявления, подходящие только им. Апгрейд данной настройки касается только поисковых компаний. Однако, даже для поисковых компаний это очень значимое изменения. По словам Яндекса, автотаргетинг ошибается не чаще, чем специалист. Доля показов по нерелевантным запросам составляет около 15%. Изменения как раз касаются того, чтобы еще больше сократить этот процент ошибок. Если раньше можно было выбрать автотаргетинг и показывать рекламу по всем подобранным системой фразам, то теперь рекламодатели могут выбирать категории поисковых запросов, с которыми они хотят работать. Сейчас в градации есть. Целевые запросы. Точно отвечают на запросы пользователя. Альтернативные запросы. Пользователь ищет продукт, который можно заменить рекламируемым. Сопутствующие запросы. Запрос шире, чем рекламное предложение. Запросы с упоминанием конкурентов. Широкие запросы Мало того, что вы можете выбирать категории запросов, теперь можно даже увидеть превью тех запросов, по которым будет показываться ваше объявление. Это можно сделать при настройке группы объявлений. Итак, переходим к созданию кампании, указываем целевую рекламную страницу, называем нашу кампанию максимально подробно и вводим остальные нужные нам настройки. Когда мы завершили с настройками, мы попадаем на уровень группы объявлений и по умолчанию видим тот самый автотаргетинг. По умолчанию он будет работать по всем категориям запросов. Чтобы их убрать, нужно просто снять галку. А чтобы узнать более подробно о каждой категории запросов, просто наведите на знак вопроса. Далее мы указываем остальные настройки на уровне нашей группы объявлений и нажимаем кнопку «Продолжить». На этапе создания нашего объявления заполняем все поля, не забывая про расширение. После того, как вы заполняете все поля вашего объявления с посадочной страницей, справа необходимо раскрыть условия показа. Когда вы это сделаете, то увидите запросы, по которым будет показываться ваша реклама, используя каждую категорию запросов. Тут вы сами для себя решаете, стоит ли добавлять категории, от которых вы отказались ранее, либо наоборот, еще больше сузить используемые автотаргетингом категории. Как анализировать? В мастере отчетов появилась детализация по категориям запросов из автотаргетинга. Для того, чтобы увидеть ту самую детализацию, требуется просто перейти в мастер отчетов и поставить галку на блоке «Категория таргетинга». Далее вы видите статистику по всем категориям запросов из автотаргетинга в нужных вам разбивках. Теперь вы можете еще более эффективно использовать свой рекламный бюджет, а также знать, на какие запросы вы будете его тратить при использовании данной настройки. Всем спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!